Итак, дорогие друзья, с вами Пугачева Наталья, и мы с вами сегодня продолжаем разговор про те секторы богатства, которые могут помочь э, нам, на уровне нашего дома, поддержать нас, чтобы к нам легче и проще приходили деньги, чтобы семья наша процветала, чтобы был достаток в доме. Итак, я с вами поделилась первой активации которая кому-то понравилась, кому-то, возможно, не понравилась, тем более, что здесь действительно могут возникнуть сомнения по поводу западного сектора в этом году. Но у нас есть еще сектор богатства. Сектор богатства он рассчитывается на полгода, то есть полгода у вас работает один сектор в доме, полгода у вас работает второй. Рассчитывается он по зимнему-летнему солнцестоянию, то есть уже с 22 декабря 2018 года по 21 июня 2019 года у нас с вами работает сектор сектор богатства, который у нас находится на юге. После 21 июня по 22 декабря 2019 года этот сектор переедет ровно на север. То есть в этом году юг и север у нас будут работать нам во благо и приносить нам деньги с вами. Если, конечно, мы правильно распорядимся этими секторами. Я считаю, что здесь нужно делать активации, потому что в этих секторах еще и находятся благородные благородные это те энергии которые нам помогают в том или ином аспекте нашей жизни и у нас с вами на юге сейчас благородный дракон ну как бы он весь год но просто сейчас нам на юг нужен как раз активировать его для богатства и э, на севере у нас с вами благородный солнце и тот и тот благородный очень хорошо поддерживает вообще все начинания какие-то финансовые финансовые истории благородный солнце он еще очень сильно поддерживает мужчин то есть мужчины в вашем доме будут зарабатывать лучше и больше так вот что нужно делать с этими секторами ну первое конечно вам нужно все-таки план вашей квартиры на плане вашей квартиры у вас должен быть обязательным э, должен быть обязательным нанесен шаблон или хотя бы найдите по градусам, то есть вы берете смартфон, встаете в центре, находите север, он, собственно говоря, и, находит, и будет севером. Если быть точным, можно еще определить по градусам, да, где нужны секторы для вашего дома, то есть вы из центра находите север, и по градусам, чтобы вам поставить в правильное место, сначала юг находим, да, потому что у нас первая половина юг. Значит, смотрите, юг начинается со 158 по 202 градус, это будет вот эти самые южный сектор, в который можно ставить активации. Можно там садиться самому, там примерно такие же рекомендации, что были у нас с вами и в первом видео про, про звезды, которые поддерживают пролетящие звезды. Но сейчас я их повторю, не переживайте. Так, а когда мы с вами будем искать северный, э, север, то это с 338 градуса, то есть вы просто можете по градусам определить этот нужный для вас сектор, по 22 то есть север это у нас сам сам север север это у нас ноль, да и все что вокруг него конец и начало делений, как раз будет про и будет тем северным сектором Итак, мы эти секторы с вами можем сделать найти как по большому тайчи так и по малому большой тайчи это когда мы берем с вами весь дом и находим север-юг, север-южный сектор для всего дома. А Маленький, ну, например, вы хотите в офисе у себя в кабинете сесть в хорошее денежное место. То есть это можно на уровне малого тайча. Вы можете либо накладывать шаблон 24 горы, либо вот точно также же по градусам найти нужное вам место и туда пересесть. Как можно активировать? Первое, мы можем там сидеть мы обязательно туда нужно поставить активатор активатор туда поставить потому что помимо того что у нас хорошие благородные которые приносят нам огромную помощь у нас еще и будут с вами активироваться богатство ну почему бы нет да? и так значит что мы можем что мы можем сделать рабочий стол я уже сказала просто садиться иногда работать с компьютером в эти секторы тоже можно можно поставить какой-то хороший цветущий цветочек цветущий быстрый растущий то есть тоже такая определенная активация энергии проходит особенно сейчас весной рассаду можно поставить пусть стоит в южном секторе что как раз нам же куда-то надо ее выставлять так вот ладно кроме шуток вы сюда можете поставить Чашу богатства. Вы, я не знаю, вот я давал ритуал там с горшочком богатства несколько лет назад. Может быть, где-то у нас на канале YouTube, он, кстати, по-моему, где-то еще и есть этот ритуал. А, можете вообще любые денежные ритуалы проводить ровно в этих секторах. И для тех, кто м -м, такой меньше лирик и больше прагматик, для тех, кому нужно, знаете, ну, не верит он, в общем, в ритуалы с, с чашами. Сделайте просто. Поставьте туда сейф, если он у вас, конечно, там не такой огромный, если он двигается, передвигается, поставьте туда сейф. Поставьте туда, э -э поставьте туда, я не знаю, какую-нибудь копилку, какую-нибудь там, где вы день деньги копите, какую-нибудь какую коробку. Я не говорю, что это должно быть на видном месте. Да? Это все можно точно также найти какое-то укромное место в этом секторе. Там, я не знаю, конверти, коробочка, где это откладывается. И э, посмотрите, насколько этот конвертик, коробочка будет наполняться деньгами. А, вообще э, еще хотелось сказать что секторы богатства они рассчитываются разнообразным тоже образом но вот сектор богатства погоду он самый эффективный в плане того что он долгосрочный и он э, ну знаете какие-то более глубокие энергии скажем так они могут быть не очень быстрыми но это то что приносит вам ну допустим мы сейчас говорим с вами про доходы да и что будет приносить вам такой долгосрочный стабильный доход собственно говоря что нам и надо а, что что еще добавить вам про эти секторы я не знаю помимо того что вы можете там посидеть посидеть активировать ну и собственно говоря в следующем видео мы с вами а, вспомнила так, еще важно добавить что когда собственно говоря их активировать да? если мы с вами вот у нас есть универсальная активация если мы с вами не активировали вовремя ну, например надо бы было это сделать в зимнее солнцестояние мы только сейчас до этого дошли вот мы сейчас переставляем энергии и хотелось бы все какие-то активаторы активаторы двигаем мебель и хотелось бы нам в этом году стать побогаче а, ну что нам не ждать же нам летнего теперь солнцестояния а, мы с вами самые универсальные э, в такой подход в этом деле берите день и час своего благородного то есть вы делаете на нашем сайте n пугачева заходите в раздел калькулятор базы э, заходите делаете. Э, вводите данные свои дату своего рождения время места и у вас происходит такая натальная карта получается нужно кнопочку рассчитать с правой стороны у вас будут ну когда вы смотрите с правой стороны у вас будут символические звезды и сразу наверху вы увидите небесные благородные берите лучше небесного благородного от дня естественно желательно чтобы он не сталкивался, чтобы не было столкновения с тем днем, в который вы решили, между днем и месяцем, в который вы решили активацию эту поставить. Если происходит столкновение, то лучше, например, вот вы в феврале будете ставить. Да? Февраль сталкивается, в феврале у нас тигр. Тигр у нас сталкивается с, с обезьяной. То есть день обезьяны мы не будем использовать. И вы просто посмотрите, вы берете благородного, желательно, чтобы он не сталкивался с месяцем, то есть тот день, чтобы не было столкновения с месяцем. Берете день и час. Час у нас тоже есть солнечные двухчасовки. Это первая страница нашего сайта npugacheva.com. И вы увидите, опять же заходите в правой колонке внизу, там написано «Солнечные двухчасовки». Выводите название вашего города, и у вас происходит расчет по двух часовкам, и там будет прям подписано. Там тигр, обезьяна ну, какого благородного вы выбрали себе, да, вашего благородного, и в этот час вы ставите туда активатор. Если вы туда решили поставить сейф, если вы туда решили поставить коробку, если вы туда решили поставить цветок или рассаду, если вы туда решили поставить э, свой рабочий стол, то лучше сделать это в хороший час. Ну, в принципе, лучше вообще что-то сделать, чем ничего не делать. Да? Так что, можете, конечно, не выбирать, но лично я для себя выбираю э, день и час всегда благородных, и всегда все выходит хорошо но когда мы будем переставлять вот вот этот день лучше внести в календарь да и вспомнить что 21 июня у нас нужно будет все эти активаторы переставлять ровно в противоположный угол на север и там уже мы будем пользоваться ровно тем днем когда нам нужно переезжать то есть 21 июня ну а в следующем видео я вам расскажу еще одну активацию которая нужна знаете которая нужна вот для чего для какого-то убыстрения то есть вот сектор богатства, это когда нам нужно стабильно, чтобы к нам приходили деньги, много, хорошо, и все было здорово и правильно. А когда нам нужно прям побыстрее, прям сейчас, может быть, как-то ускорить тот процесс, который уже идет, но никак не может закончиться, то вот лошадь богатства самое то будет. Итак, до следующего видео.